В этом видео Акстар пранкует людей в чат рулетки. Получилось Давай. очень весело и даже трогательно. Посмотрим на реакции людей вместе с тобой. Всем привет, это канал Акстар и сегодня... Притворяюсь новичком. Чат рулеточки. Это будет очень сложно, потому что вы сами знаете. Чат рулетка это боль. Я буду записывать это несколько часов. Поэтому можешь поддержать это видео лайком. Ну и по традиции, разыгрываем 10 тысяч рублей среди тех, кто прокомментирует видео в первый час после его публикации. А итоги завтра в это же время в моем инстаграме. Подпишись, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра. Чат рулетка. Погнали. Притворяюсь новичком. Привет. Привет. Нужна твоя помощь. Такая история. Ну, неделю назад начал играть на гитаре. Mm -hmm. Вот. Хочу... Зашел в чтобы люди оценили уже прогресс. Mm -hmm. Вот. Я тебе сыграю, вот скажешь, как тебе. Mm -hmm. Ну, вот что mm -hmm. такое. Я тоже относительно недавно начала на гитаре играть. Ну, полторы недели назад, так скажем. Угу. Честно скажу, это очень круто, потому что не у всех получается с такого маленького промежутка времени что-то сделать. Даже есть, можно как... еще раз сыграю? Да, конечно. Аферистов. Я хочу дослушать твою речь. Договаривай. А сказать? Ну, ты говорила про то, что полторы недели и за короткий срок. Ну, в общем, очень тяжело чему-то научиться. Ты вообще сколько сам играешь? 9 лет. Понятно. Ну, вот Вот, я. Как-то так. Я не знаю, что больше сказать. ладно. Да, В хорошем смысле с новичком парень так запомни не тот волк кто не волк а волк тот кто волк красава вообще красава я тебя в ТикТок выложу. У меня, конечно, подписчиков не до э, но залетит по-любому. Безумно можно быть первым. Безумно можно быть первым. Притворяюсь новичком. Сейчас будет очень важно. Помнишь, я говорил тебе о самом большом гитарном событии? Так вот, наслаждайся. Хай, бро. Привет, Илья. Что у нас по рекламе? Сегодня рекламы не будет. Почему? Потому что я придумал кое-что получше. Я приглашаю вас на свой марафон. Гитара за 5 дней. Я научился играть на гитаре так же быстро, как кручусь на этом стуле. Но это же дорого. Да, но для моих подписчиков это бесплатно. На марафон сможет попасть каждый. Мы разберем песни как для новичков, так и для гитаристов с опытом. Поэтому скилл игры на гитаре прокачают абсолютно все. Кто-то скажет, а у меня ведь нет гитары. Это ты сейчас так думаешь. Но ты еще не знаешь, что на марафоне я разыграю целых 10 гитар совместно с Батон Руж. Вы просто посмотрите на эти гитары продолжим марафон будет проходить в формате игры ты выполняешь простые задания и получаешь призы что ты я сделал сайт на который ты можешь перейти по ссылочке в описании и узнать более подробную информацию о марафоне все уроки будут выходить моем телеграм-канале а марафон начнется уже завтра я жду именно тебя давай вместе учиться играть на гитаре только ты и я притворяюсь новичком привет привет девочки послушайте пожалуйста Хорошо, давай. Одну неделю играю, строго не судите, оцените, пожалуйста, хорошо? Хорошо, а, давай. Слушаем, давай. Ну вот так вот. Для недели очень хорошо, кстати. Слушайте, вот еще вот так умею, ну, типа, да ну, может быть знаете эту песню? Вообще, молодец! Красив... Супер, ты большой Всё. молодец, удачи тебе. Привет. Спасибо большое. Притворяюсь на Привет. Учишься в школе? Да. Слушай, запомни, если училка влепила тебе троечку, влепи ей двоечку. Привет. Ты молчишь? Ага. Как тебе? Я тебя сейчас играю, оцени, пожалуйста. А почему ты прячешься за то шторкой? А, вс. Ну как? Нормально? Могу еще так сделать? Сейчас. что не очень у получается, не надо мне было идти в музыкальную школу. с новичком привет, привет. привет. Слушай, можешь помочь пожалуйста с чем вот ну, я в музыкальной школе начал заниматься оценить просто как играю да давай смотрите вот у меня преподаватель сказал играть нужно вот так вот, да. вот а так. но у меня как бы особо у не тебя... получается. Возьму, У зачутку. тебя гитара расстроена, мне кажется, нет? Гитара расстроена? <свист> да. Uh -huh. Я просто тоже игра... играла на гитаре. А, тоже играла. То есть... Но а я, я, я... <свист> Нормально? После... Нормально. Э, первая, получается, да? Которая самая такая... Это? Эта. Эта? Последняя, да. Ага. Ну да, вот. Ага. Расстроена. Давай дальше. Вот а это. Ну вкусно. у меня такое тоже было. Ага. Слушай, ну да, ну, так, так так хорошо. Если я вот гитару возьму, то как бы более-менее начала получаться, типа. Да. Лучше? Да. Так получше. Вообще да. супер. Просто, видимо, гитару не так повернул. А чё к чему? Ты прикалываешься? Нет. Нет. А мне кажется, да. Он нагорается. Притворяюсь новичком. Это Аксан, это Аксан, стой, стой, стой, это Аксан. Ладно. Стой, это Аксан. Да подожди. Я ввожу в ролик у него куча, у него куча. Маме привет, Виталий. Маме привет, Виталий. Маме привет, Виталий. Маме привет, Виталий. Маме привет, Виталий. Маме привет, Виталий. Можешь, пожалуйста, что-нибудь сыграть? она <свят> истерика. <Пацана, свят> истерика, братан. Мама, привет, я в ютубе. <свят> да? Хорошо, я, я еще... обязательно вставлю. Спасибо О. огромное, спасибо. <свят> Пока. Притворяюсь новичком. Привет. Слушай, а погнали гитарный батл? Не спрашивай почему, просто погнали, окей? Okay? Окей. <свят> <Okay. свят> давай <свят> давай. <свят> а. Шучу. А, чувак, это было круто, но... Okay. Что хочет такого? что такого, может знаешь даже, ну два. Не слушал. Ладно, чувак, я так не сыграю сорян, так я не сыграю, но cool. <laughs> как тебе вообще я играю? Ну, в принципе, в фингерстайл, четко. Ладно, на самом деле, я тебя просто сразу узнал. Я не хотел это говорить, но я тебя сразу узнал. Чувак, я тебе видос на ютубе. Просто ахуенно. И... Кстати-ка, у меня тут тоже есть ютуб-канал. Могу сказать, да? Могу это сказать? Ну давай. У меня тут тоже есть ютуб-канал, называется Почти музыкант. Как? Вот. Почти музыкант. Почти? Почти музыкант. Понял. Окей, okay, okay, okay. вот я там тоже типа снимаю в досике такое. А, no. Так что так. Ну no, yeah. если чего, ребят, зайдите посмотрите, может прикольно. Но ну, в принципе играет классно. Ладно, я побежал Почти. дальше. Uh, давай. Давай я ролик, тоже. записываю. Притворяюсь новичком. Привет. В общем, у меня такая проблема, я начал играть недавно на гитаре, и не знаю, получается или не получается. Можешь, пожалуйста, послушать? Да, давай. Вот. Ну, как нормально, вот я занимаюсь уже, получается, третий год. Ну, для трех лет не очень. Ну, могу еще вторую сыграть, как там забыла. <laughs> спасибо кстати, ребята, по промокоду АКСТАР вы получите скидку 5% на гитару Baton Rouge по ссылочке в описании. Также не забывайте про мой марафон гитара за 5 дней. Научим тебя играть классно и быстро на гитаре. Все подробности в описании. И спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, если тебе понравилось это видео. Давайте наберем 150 тысяч лайков. И я снова выпущу еще от рулетку, придумаю что-нибудь прикольное. На этом все. Я пью за вас водичку. Всем пока! Пока. С вами был Акстар.